Здорово, мужские мужчины! Давно не виделись, да и давненько не делали топ 5 штурмовок в Call of Duty Mobile. На момент записи материала я могу сказать, что какой-то ультра одной меты нет в сетевой игре, и при правильном подходе каждая пушка заиграет. Это я так тонко намекаю, что топ у меня сложился исходя из вкусовых предпочтений, поэтому, если вдруг не окажутся ваши любимые пушки в списке, то в комментариях дайте знать, с чем рвете рейтинг в игрушки. Пятое место. Сюда я отправил сразу две штурмовки, ибо играются они очень похоже при определенных сборках. Здесь М13 и АК-47. Начнем, пожалуй, с калаша. Из дисклеймеров, дорогие друзья, во всех моих сборках вы будете видеть тактический глушитель. Он мне нужен. Для маскировки звуков выстрела И выживаемость тем самым Я немножечко себе повышаю Также для удобства глаз я беру Коллиматорный прицел Конечно у меня еще есть как бы скинчики Со встроенными прицелами Можно и без этой фигни обойтись Но для подавляющего большинства Я пожалуй буду вот в таком все виде показывать Вернемся к калашу Я его даже наверное поставил бы на шестое место Либо на пятое с половиной место Ибо он отлично себя показывает В такой вот сбор на ближней и средней дистанции. Но вот на 20 метрах, точнее больше, там 24 где-то метров, уже возникают вопросы в плане КПД. Из главного здесь конечно же боезапас 5.45, который темп стрельбы повышает, в нем в принципе и кроется вся магия. Ствол поставьте лучше вот такой, чтобы сильно тяжелым калаш не делать, по сути вот с этими двумя обвесами можете играть и уже все классно у вас получаться будет. Если играть на стандартном боезапасе, то уже пыл немножечко придется унять и действовать аккуратнее. Зато средние и дальние дистанции точно ваши. Это у меня такая, знаете, экспериментальная сборка. Попробуйте, может быть вам зайдет, как и мне. Но вот сейчас уже поговорим про М13. Данная штурмовка долгое время была в топе. Сейчас ее боевой потенциал чуть-чуть урезан, но это не беда. После приличных манипуляций я решил ее привести вот в такой вид. Тактический глушитель и здесь у меня по дефолту уже объяснял. Главный модуль тяжелый створитель и вот этот данный магазин. Эти обвесы накидывают сохранение дистанции пушки, и как мне кажется, М-13 сильно нуждается в таких улучшениях. Без тяжелого ствола мне очень грустно игралось, к тому же импанч или другими словами рывки, при попадании без него очень какие-то лютые. Всю эту тяжесть хоть как-то помогает разгрузить модуль без приклада, это конечно не панацея, но все же лучшее решение. М-13 в такой сборке чуть лучше вносит урон на дистанции, чем АК 47 с прошлой сборкой на 5.45. Но, <с> если вы 5.45 уберете, то, естественно, коллаж будет поинтереснее. На четвертое место я хочу поставить штурмовую винтовку Кило 141. На недавнем чемпионате мира она себя показала с очень хорошей стороны. Контроль в точку, хорошая дистанция, что еще нужно для топовой штурмовой винтовки. Возможно, в моем топе Кило немножечко незаслуженно стоит на четвертом месте. Возможно, нужно было ее поднять на строчку выше, но я ее поставил так, потому что пушка в мете была, да и уже сейчас, хрен знает сколько времени, в принципе, очень бодро себя показывает. Поэтому из такого вот элемента я ее отправил отдыхать на четвертую позицию. Моя сборка имеет вот такой вот вид, рабочий, крестьянский. У кого имеется мифический скин, то вот такая сборка подойдет за глаза. Ее вам передает Захарыч элементаре с бусти. Сразу хочу, кстати, Господа, ответить на вопрос по поводу глушителя и монолитного глушителя. У штурмовок, в принципе, для сетевой игры норм дистанции можно особо не кочевряжиться с улучшением расстояния. Третье место. Будет немножечко неожиданно. Но перед этим я хочу рассказать вам о крутой киберспортивной организации Zone которая организовала Лигу на 80 тысяч рублей в СНГ. Это, как говорится, охренеть какое масштабное событие. У ребят постоянно проходят турниры 5 на 5 по правилам чемпионата мира, а также мини-турниры 3 на 3 на разном виде оружия. Прямо сейчас ныряя в дискорд ребят, там ты сможешь спокойно зарегать свою команду на турнир, либо сможешь найти команду для выступлений. На серваке очень много интерактива, если ты не профессионал Профессиональный игрок и даже не любитель, а обычный зритель, как я, то там тебе будет чем заняться. Например, админы конкурсы частенько заряжают и другие ивенты дропают. Короче, больше спойлеров я вам давать не буду охренительная организация. Давайте сами накидывайтесь на ссылку в описании и киберспортивно просвещайтесь в организации Flow Zone. Третье место ем 2 очень специфичная пушка, но из-за своей свежести очень актуальная и сильная. Урон на достаточно хорошем уровне среди штурмовок. В королевской битве ЕМ2 у меня в дропе лежит, так как она сбривает противников на средних расстояниях только так. Для меня самый значимый минус у данного ствола это все-таки скорость перезарядки. Заместо глушителя, к слову, можете взять перк ловкость рук и будет все хорошо. ЕМ2 хорошая в плане вариативности. Можно подобрать сборку и скорректировать геймплей, исходя из режимов. Также тут э, есть такой параметр, как скорость полета пули, которую я разбирал на своем недавнем обзоре на данный ствол. Супер подробно останавливаться на этом не будем, но лично для меня вот все, что здесь есть и как она играется, это прям твердое третье место. Вот такую сборку предлагает Заумыч. Э, дядь, конечно, деловой колбасер, мифик у него тут глядишь, брюлик, куда деваться, но все равно спасибо, отец. Второе место 100. Очень сильно было у меня под вопросом, так как разница с первым по сути не очень большая, но все же на данную позицию я засунул крик, который и на первое место претендует, так как вариативность и гибкость сбора еще лучше, чем у м 2 Крик быстрый, мощный, а самое главное, ему очень сложно навредить модулями. Именно этим, по моему мнению, крик превосходит килл 141. Он подвижнее и на ближней средней дистанции эффективнее, хотя контроль кучность стрельбы у Кила, ну, все-таки мое почтение. Во всяком случае, Крик явный фаворит и лидер моего топа. Окей. И вот здесь, знаете, у меня первое место получила пушка, которая по некоторым аспектам уступает все-таки Кригу и предыдущим коллегам, так сказать. Ее реинкарнировали и вернули с кладбища Юзли с стволов благодаря всего лишь одному перку. Да, брата, братья, это М16. Она забралась так высоко не потому, что имеет какую-то жесткую вариативные сборки, не потому, что она мобильнее, а потому, что лично мне с ней играть, ну, очень сильно нравится, чем с вышеупомянутыми стволами. Из особенностей хочется выделить, что улучшать дистанцию модулями здесь не надо, все и так хорошо. По ощущениям, кстати, М16 сносит противников быстрее, чем крик. Это я, правда, никак вам тестами не подкреплю, я просто на свои наблюдения ориентируюсь. Первое место у меня, конечно, жиденькое, стоит признать, но я почему-то так сильно кайфанул от М16, поэтому вам того же и желаю. Моя сборка выглядит вот так, и она удовлетворяет всем моим потребностям в опорке и захвате. А вот так выглядит сборка от Дикобраза. Спасибо еще раз парням с Бусти, что поделились своими сборками и отдельное рукопожатие новым бустерам. И спасибо, конечно, тебе, дорогой брат за просмотр и бодрый поставленный кулакич под этот эпизод. Но если ты в комментариях прямо сейчас напишешь свой топ-5 штурмовок, то и я тебе кулакич поставлю, так что дерзай, а это был Огнянский, все только начинается.